Ничего очень много. Очень-очень много. Мне Ольга вчера рассказывала, что были отрезок на они вроде ехали, что 10 километров приходилось ехать, чтобы косуль не сбить. Они очень много, были. кабана очень много. И косуль много. Тут тоже разделяется, короче, вот смотри. Получается, вот если у тебя лес свой, да, он типа твой, да? И звери, которые живут в нем, они, они твои. Вот. И ты можешь как бы вот, а ты не охотник, ты можешь свой лес сдать в аренду охотнику, типа. Я не я знаю. Не как... Как... Да. И, я, я не знаю. И в общем должна быть как бы как сказать там. Ну, не, не должно быть дисбаланса. Должно быть определенное количество зверей, чтобы они не схавали твой лес. Потому что вчера мы ехали где-то пакеты видели, кто-то спросил, что за пакеты стоят. Не пакеты в трубах, да? Ну это пакет с поликарбоната, пакет а такие. Короче, он потом разлаживается через определенное, ну поняли, да, что это? Да, да, да. Ломается, как получается. И получается, в этом пакете саженец растет. И саженец дорастает, то есть кабану не ест деревья. То есть кабану пофигу он не ест. А туда садят, допустим, вот если леса много, где садят это, кто она? Листеница. Короче, каждое дерево стоит своих денег. То есть, когда вот они инвестируют деньги в посадке, то есть одно же быстрее растет, другое, ну, как дольше растет, то есть ценные, неценные вот эти вот породы дерева, они тоже также контролируют, что садить вот эти лесохозяйства, да? какую лес, ну, как, ну, какую деревосину они хотят получить. И получается вот этот пакет, пакет сайт саженец. Он же по годам там быстро-быстро растет, а потом медленно растет. И то есть получается, высота пакета сделана так, чтобы косуля не могла макушку откусить. Потому что если макушку откусить там у елки, да, то есть уже все дерево ну, испорчено, и как бы вот эти вот то садят вот эти деревья, они борются с этими вот, ну, с, нет, с, с охотниками, что охотники должны не дать размножиться там, ну, то есть если охота не будет, это зверей будет еще больше, чем они есть. А у фермеров проблема с кабанами, потому что перепахивают кукурузные поля. И есть регионы, где ты едешь и прямо поле кукурузное, оно электропастухом огорожено, что это самое, ну. Да, чтобы кабан не испортил поле. А у меня знакомый, он роликов держал и договорился с фермером, разрешил початки ходить, собирать. И он ему сказал, не заходи только вглубь, чтобы тебя кабаны не съели. Потому что кабан как бы ну может далеке ну, сидеть там, жить в поле. Кабан очень хитрое и умное животное. Часть вторая, Бина Франс. Поехали в магазин Бимен Франс. Пчеловодческий магазин. Денис. Пчеловодческий магазин. Сейчас кто-то тут уже тоже. Let's do a little propaganda video. Propaganda. <laughs> <laughs> <laughs> Да, Это я уже перевел. Да, это 1 килограмм. 28,80 евро. Пирог. 500 грамм 32 евро. А Да есть? Дания, это Даня, это вот Даня, это я тоже куплю Это да что видно, пишет ты бухлят втроём, как Вторую? Ну такое же, типа, ну только название Скажи, я что-то ещё есть? да? ничего да. не эти двери, это вот эти переложки Дымарчик 2,40 Дымарчик вон купи себе на брелок он, он еще светится, нет? Нет Тот не светится? Этот не светится А где-то мой брелок Какой брелок? Ты видишь, про брелок какой брелок Потом позвонил там лара. Свечи. maybe someone on the Кепочки смотрим а ты... Кепочки тоже. Можешь взять? Давай. Кепочки с этими. А что здесь написано? Я... О, я тоже... мне нужны киллеры. Пчелы мое хобби. Люблю природу. 10 ну, а? или 1 евро. Мне тоже они нужны. А литочки тебе не нужны? А где летки, кстати, да. А, Которые... а, кремовалка. Сколько стоит? 40 евро, да? Кремовалка? Или нет? нет. Это нет, вот это ты... сама стоит. 40. Кремовалка 600. Вот, да, да, да. То я просто туда глянул там. А, это вот я... Смотри, Ваня, сними, а я сейчас Рудня, которая... Не пропускает. Да. Мат... Мат... Матка проходит, а трути нет. Один и десять, да? нет, нет, не, не, 45. сорок пять. Мы вот. можем заказать, по тридцать придут. Если понятно, что то что-то надо. А то вот, смотри, какие приходят матки из Германии, клеточки. Такие. Такие, были а, белые были. Такие, да. Вот, вот эти у меня были, вот эти у меня были да. в Германии. Да, мы купим все в цели. И польские. В цели? А, а вот и котовские, а вот и котовские тоже. Ага, клеточки. Юма, это ведь много у меня маточечки. Внутри меточки. Я хотел. Ну ладно. Для метки маток хочу вещи. У клеточки. О, вот это не знаю, да? Краснодельная, посмотрите, хороший, хороший. Вот. Вот, клеточка вот для Лемана. Да, вот это я искал. Я да, тоже берите. Берите, Вот хороший. это я искал. Понищет я заказывал. Да, да. Для но метки купим, маток. Все, купим. купим. Эти плохие не берите. А где брат? На, а На выставке. Мы вот это. Вот эта пуговка, если маленькая, вот эта вот оно политку плохо берет. Угу. А есть это, ну как бы мои лучше, получается приклеиваться. Сейчас я в машине покажу. У меня ну же. короче, не берем. Вот это, политки. вот это, вот это, политики. вот это, что за вот это, чисто немецкая, это точно знаю. И какие лучше здесь? вот это, вот это, <с с> вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот вот это, вот вот это, вот это, вот вот вот вот это, вот это, Никат, это, вот вот вот вот, наверное. Нет. нет. А я выкопычу. 16,70. Ё-моё, прикольно. <coughs> есть, да? Я сейчас я пойду. <coughs> вот для метки маток штучка. Это, это вот все 50. отсюда 50. до туда вот. 12, 13 евро. Это сколько, Денис, быстро? 13 евро. Да я понял, на 35 умножить, да. А вот, смотри, из металла. Из пальцы не реже. Реже. Это тоже клеточка, это пригодится. Сейчас, сейчас, сейчас. Я... Трубка для метки маток. Магазин Франц. Вот еще трубка. В смысле трубок он сколько для метки маток? Очень много. Решетки, решетки. Это все удалители удалители а вот уже готовый иди Денис смотри готовый сот сот в банку пчелам остается только залить медом это штучный Денис как ты думаешь это штучный я ж не спрошу это штучный сот. Давай пока. Это, это пчелы строили. Это образец. Давай пока. Это пчелы строили. Это а, образец. Они просто... Это когда в банку а, в крышу нет, делаешь, заливают. Не, я знаю. Просто сейчас же немцы делали удалители. Это евро 80 такой стоит. Да, да, можно да. ли купить. Евро 30 могу найти. А это Может, что? Купить? Удалители тоже. тоже. А, это крыши. Дыры да. светятся. Да, это как металлический вот пчелоудалитель, вот пчелоудалитель. А вот ящик, да? Да, ящик. Смотри, да. Ящик. Ящик для ВК? Да. Ну фигня стандартная. Протиранная ящик. Транспорт 52. Да я просто не могу все вот, у меня же глаза, глаза, разбегаются. Смотри, не же. знаю, что снимать. На островах, которые, да? Да. Ну, да. Краска. Это лак обычный или краска? Не, ну, не это держатель. Гируди. Это у нас 50. Это опалитки, клей. Клей. Ну мы все на выставке, да? Значит. Шпатель. Женя, а какой реально крутой шпатель? Свиньки? Их, Таких... их нету, их воруют, их убрали отсюда, потому что воруют Они, они сильно дорогие? 28 это подделка А это все не Катя, да? Китайская а вот это что такое? А тут написано для левши или для правши? Зеленый для правши, желтый для... Зеленый для левши, желтый для правши, да? Это для правши, да? А левых нету, да? Мне один заказали для левой руки Никот есть. Это они у нас тут не лежат, но они есть Никот. О, рамочки, как я, как я делаю тут... А, иду, иду я просто смотрю колпачки, маточники. Для вывода, Вот. Вот есть все вот такие прикольные с резиночками. Для них, для джентера. О. Одиннадцать пятьдесят. Одиннадцать триста. Одиннадцать пятьдесят. Все эти разделители. Леточки разные. Литочки, звездочки, номерки. Номерки Карточки Провалка Держатели Вверху он. Тоже разделители Ввоздики Ввоздики Щуточки так что это у нас каточек. Каточек важна. Должна... Такую серьезную 60 евро. Нейлоновые сцедилки. Стамески. Стамески. Держатели. Это, это я так понимаю, ващина. Да, это ващина вот такая даже, А145, ого, что-то длинная такая-то, смотрите, ващина такая длинная, это миксер, миксер, нож, Шуточка разделительная вот есть такие как польские ну, ну потолще вот есть Nikat цена Nikat цена 500 на 500 если не ошибаюсь 4,30 это так есть металлические разделительные 730, 435 на 435 много разных решеток здесь здесь. Ну, тут все для свеч тут кстати вот разные тоже какие-то не знаю что это штучки ну, прикольные вот миксеры какие-то ну вверху все для свечи. Наклейки. О, что вот это такое? Ты декристаллизатор, наверное. Емкости. Непонятно. Женя нет, же. Воск. Ведро. Вот тут наклеечки. Красивые наклеечки. Тин, тин, тин, тин. Хомик. Магазин, который... Значки а Тут всякие соломенные, конечно... Много чего интересного Баночки Наклейки Наклейки Тут вот Нуклеусы Маленькие Денис, ты смотрел на, на Биво? Мини Биво? Фиговые? О, рамочки, а вот кормушечки. Это что, шестирамочники? Нет, это вот, мини-плюс. А, вот они, да. Кормушка стоит. Рамочки разные, да, есть такие. А тоже не, не наващенные, не, не это. Не, не, не покрытые. Не покрытые. Че тут еще есть? Рамочки разные. 61 цент. деталь. Одежда. Так. Стекляшечки. Ну тут я так понял выбор очень. Все что хочешь. Да, вот это я тоже такие покупал себе. Делал. Это тут все вина делать. Витамин В, желатины, всякие пробочки вот в эти бутыля. Так, а что у нас здесь? А здесь у нас напитки. Напитки. Напитки. Напитки, кружки. корзины так пройдемся дальше, рамочки тут вся одежда, текстиль перчатки перчатки рамочки вот такие рамочки какие-то повязанные ульи, шип классно сделанные Прикольненько. Опа. И так, и так. Дно. Сичатое дно. Конечно, качество изготовления прикольное. Знаю, подкрышники, крыша, я так понимаю, снизу. Да, крыша какая-то. Разновидности дна. Сейчас-то тоже. Интересное. Одно рукой неудобно. Корпуса. Конечно изготовление с пальцем красно, крутяк конечно изготовление я еще такого не встречал качество какое-то дерево Ладенькая. так, это у нас прополиса Собирать. Это, на что? Холстики или не холстики? Вот, кстати, пленочка прикольная. А вот, кстати, тоже прополис собирать прикольно-прикольно. Сетки разные. Сетка такая, сетка такая. Сетки, сетки, тара. Там, походу, склад. Где-то там. Тут вверху рамки. Спина что-то сделано. О, крыша. Крыши. Корпуса. Бедра много-много-много чего и тут так быстро нельзя пройтися и быстренько все посмотреть быстренько все отснять у вот это на дно чтобы пчелки не отращивали соты на высоком дне перегородочки много разных приспособлений для нуклеуса вот есть для рамочек и много разных тут и такие есть интересные и даже вот такие есть интересные 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. 12 штук. Как насчет языка немецкого? Ты говорил, что не все понимают друг друга. А, язык, ну это как украинский с русским сравнить или внутри Украины, или российско-белорусски. Короче, получается, вот я уже рассказывал, наверное. У меня зять, да, вот они в деревне жутко, у них деревня 800 или 700 человек. Короче, есть литературный немецкий, да, вот мы на нем разговариваем, как вот Фесса, да, вот эта земля, она на нем разговаривает. То есть его понимают все. Нет, язык, и вот книжки на нем, да, пишут, то есть по телевизору на нем говорят. Все. И получается, как бы, вот в деревне в этой разговаривают, ты знаешь, как вот в Ростове, допустим, в есть, но они говорят, мы не на украинском не разговариваем, на русском, и на казахском, каза, казачьем разговариваем языке. Также тут, то есть, село можно разговаривать на своем языке, но дети уже не могут на этом языке говорить, потому что, ну, все равно дети глобально общаются в обществе. А так вот региональный канал, допустим, Бавария, да, у них свой канал, то есть, на каждой земле есть свой канал еще, ну, как региональный, да, то есть, допустим, киевская телевидение, там, допустим, полтавская телевидение, там, ну, Одесская, то есть, ну, которая региональный канал, не то что там, ну, как кусок вставляет, а полностью ну, как ну полноценный канал, они полностью на своем языке разговаривают. А в Баварию поешь там все, суши весла там, их вообще никто не понимает. Как и каждая, ну как, район вот этот, ну как Германия, у них может быть свой диалект. Но они, ни один не говорит, что у нас свой язык, диалект. Хотя там вообще ничего не понять. Тяжело по языку, тяжело, конечно. Мы поехали в Баварию, там, капец, можно было поспать 10 раз, я даже ничего не знал, что не говорят.